Доброго времени суток, дамы и господа. В Dragonflight имеется несколько активностей в Open World. Это суп, клыкарский суп, замечательный, который мы периодически варим, делаем виклик, лутаем мешочки лохимических приправ, которые теперь. Чаще еще суп этот стартует, чаще варится. Также у нас имеется осада драконьей погибели. Зачищаем несколько волн, проходим там внутрь, спускаемся вниз, убиваем элементаля, лутаем сундучок. Периодически осада драконей погибели, как и суп нужны для завершения виклика под названием Помощь Союзу. Там, где мы получаем по 500 репутации с каждой фракцией. На твинков это вообще очень приятно вылутывать, потому что там еще и бонусы могут быть. Х2, Х3 репутация, в зависимости от прогресса вашего мейна. Конечно, полезно знать, когда стартуют эти события, и у многих людей периодически возникают вопросы. А как бы все это отследить, что есть полезного, есть ли какие-то вашки. Ва вашки, разумеется, есть. Заходим просто на его и по-английски пишем название какого-либо события. Там, Community Fist, например, это клыкарский суп. Но помимо всего этого имеются и сайты, которые позволят вам получить информацию, даже не заходя в игру. То есть, например, едете вы откуда-то, хотите глянка, ближайший суп Просто заходим на сайт и все смотрим абсолютно Покажу вам два сайта, которые будут удобны для использования и которые помогут в этом деле Первый сайт – wov.gameinfo.io Что у нас получается? Можем отследить dragonflight комьюнити Community Feast Timer Пиршество, да? Варка супа на юреалмах реалмах мы играем напомню то есть гордуни там регущий Фьорд, жеватель душ другие ру это все идет ю европейские реалмы а, написано когда по местному времени будут следующие супы то есть он начнет вариться через час в 20 часов по моему местному времени и продлится до 20-15. Если суп уже варится в текущий момент, будет значок «Горшка». То есть, например, на US Realm он варится еще 5 минут. Также на сайте имеется функционал по рарникам, что довольно-таки приятно для, например, пролудки искор искусности. Следующий рарник — это «Азеро пиони» через 20 минут. Он будет находиться тут, в красной области. И то есть мы открываем сайт, каждые там, да, 20-30 минут, и все смотрим абсолютно. Также тоже имеется расписание всего вот этого вот спавна. можно заранее глянуть, например, какой нам нужен рарник, там завести какой-нибудь будильничек, чтобы не забыть. Окей. А другой же сайт, всеми уже известный, это Woffhead, который едва прогружается периодически, что в последнее время с ним какие-то проблемы. На вовхеде имеются также таймеры все абсолютно. Мы выбираем EU, мы выбираем DF, и мы смотрим, когда все стартанет. И мы видим то, что Community фист стартует через 49 минут. Um, также то, что осада драконьи погибели, она уже стартанула. Осада драконьи погибели, она идет каждые 2 часа. Вам же я просто рекомендую запомнить когда она стартует у вас по вашему местному времени. Например, у меня плюс 4 от московского времени это нечетные часы. Если же, например, у вас плюс 3 от московского времени, то для вас по местному времени это будут четные часы. Правильно? Ну, по-моему, правильно, да. И таким образом можно никогда не забывать, когда стартует осада по погибели, которая на текущий момент нужна для виклика для помощи Союзу. Также на выходе и другие таймеры есть, которые просто-напросто помогут лучше ориентироваться в контенте Dragonflight. А. На этом все. Ссылочки, само собой, будут в описании на оба сайта. Так что, пользуйтесь. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!